И зайдем непосредственно во второй корпус Виндома, чтобы вы видели, какие открываются виды из каждых из номеров. Натуральный камень мы его увезли с Ирана. И также сочетание черного камня это сланец. То есть все максимально премиально, дорого, долговечно. Любой отель, который сегодня функционирует, неважно под каким брендом, в России он везде работает по франшизе и является русскими компаниями. Я знаю, что вот за этим забором планируется что? Один из бассейнов. У нас их в целом будет три на территории. Я прошу прощения у всех, кому я говорил, что будет преграждать первый корпус вид на море. Не знаю, насколько камера передает, но здесь хочется летать. А у вас же готовы шоу-румы в первом корпусе. Да, готовы шоу -румы. Ты об этом знаешь. Ну, ждем его пока приедет, примет, работы. Друзья, дорогие инвесторы, всем добрый день. В этот замечательный солнечный день я не мог оставить без внимания свой самый любимый проект города Сочи. Ну, один из самых любимых, но на первой строчке. И не показать вам в этот прекрасный день ход-этап строительных работ на территории э, гостиничного комплекса Виндам, 5 звезд, который строится в микрорайоне Хоста. И сегодня мне в помощь Филипп, представитель застройщика, тот человек, который знает внутреннюю кухню строительство, внутреннюю кухню по всем цифрам в управлении с гостиничным оператором. В общем, добро пожаловать, Филипп, на наш канал. Благодарю. Рад всех приветствовать. Мое почтение. И сегодня будет для вас эксклюзив. Мы пройдем вместе с Филиппом на стройку. И зайдем непосредственно во второй корпус Виндома, чтобы вы видели, какие открываются виды из каждых из номеров, различной категории номеров. Что будет у нас вокруг по инфраструктуре. И чтобы у вас сложилась максимально правильная и верная картинка уже даже со слов представителя-застройщика. Поэтому вперед, впереди все самое интересное. Благоустройство территории потихоньку, что уже... Завозит траву, наводит порядок непосредственно на территории нашего собственного дендропарка. Вот. И в ближайшее время все это, конечно же, будет выполнено в лучшем виде. Ну ну и уже картинка дает картинка о себе есть, знать. Конечно. Вот я смотрю этот газон, вы уже прям новый выселили, Да, он да? вот он постелился. Вот, недавно. Вот, снаряжу завозим. То есть здесь вы весь этот сырняк, так сказать. Здесь, да, в нашем э, территории внутренняя, где будет пространство для прогулок, собственный сквер, пространство для детей. То есть такое внутреннее пространство, где можно спокойно выйти, прогуляться, не выходя из отеля. Собственный дендропарк, так можно сказать. Как зелено! Да. Как классно. Да. Я, кстати, предыдущее видео снимал, я тут и белку встретил. Здесь фонтан будет в этой части. То есть это сохранил еще. Со времен э, советского санатория Кавказа это территория, да? Вот эта лестница тоже, которую мы сейчас будем полностью устраивать И непосредственно фонтан. Ну это, кстати, если мы берем пеший выход, да, то да. есть если мы идем с различных корпусов, то мы пересекаемся здесь на фонтане, и пешком выходим на улицу в шоссейную и через сквер да? пешочком к морю. Да. Или же через первый корпус Виндама непосредственно выходите в сквер и 500 метров до моря. Да, Шатлы есть... будут к морю. Конечно, гольф кар будет в самой территорию, ну вот те самые шатлы, да, ага. и также будет а, к морю, то есть комфортная доступность, так и пешая, так и минуты две на шатле, да. Будет ли у гостиничного комплекса свой пляж? Естественно. А, Тоже такое раскрою небольшую информацию. Нам и... нужны эксклюзивы. Эксклюзив. Давай. Эксклюзив. А, та неделя наш руководитель Слава Врагомеев встречался с КП Городским. Уф. И нам выделили два пляжа для нашего комплекса Виндом непосредственно, да? И также для второго комплекса, пока не будем озвучить его название, в вот, дальнейшем озвучим. Вот. Конечно, будет 200 метров беговая линия. 200 метров свой пляж будет в долгосрочной аренде, то есть это будет благоустроенный Может пляж. Посадить, да. Это будет благоустроенный пляж со своими шезлонгами, обслуживающим персоналом. Ключ. То есть приехали, тебе выдали полотенечко, отдыхаешь, да? Безусловно. Полностью все в рамках концепции пяти звезд. Класс. Какая парк какая крутой, красота. да? Как будто ты где-то находишься Обалдеть. какой-то джунглях. Так, ладно, давай еще начнем. Я предлагаю, Витали, показать немного внутреннюю территорию, да? Готовно, чтобы было понимание, что мы уже вот-вот на предсдаче. Uh -huh. Кстати, напомню, первый комплекс у нас уже вводится в эксплуатацию в этом году. То есть, уже переходим в мае уже года. Уже говорили а, в мае 24-го. Нет, запуск отеля. Ага. А именно вот эксплуатацию, именно юридически. да. То есть, мы переходим с договора для участия на договор ДКП. Угу. И далее уже переходим на этап ремонтных работ непосредственно в номерах. А второй корпус, где мы сегодня с Виталием снимем эксклюзивчик, это у нас будет сдача корпуса зимой, ноябрь-октябрь. То есть, ну, опять же, с опережением срока. Опять видите. же, конечно. вот, пожалуйста, наша внутренняя территория. Она Какая еще, красота. конечно же, до конца, до конца не благоустроена, учитывая, что еще идут все работы. Еще будет фонтан. Завезли немного пальм, штук 10. Посмотрите, как фасады, интересно, остекление переливается. Вот этот камень, это же натуральный камень в отделке, да? Конечно, это, если мы говорим о белом камне, то это известняк горной породы, натуральный камень. Мы его увезли с Ирана. И так сочетание черного камня – это сланец. То есть все максимально премиально, дорого, долговечно, можно так сказать. Класс, класс, очень круто. Не успели запуститься, уже моют. Ну правильно, правильно. товарный вид. Спасибо, спасибо. Промокли все. Нормально. Сейчас пойдем, да, пошли. В такую да. погодку, с таким-то солнцем. Да, согласен. В таком-то парке. Сотомка отеля. Вывеска все, на месте. Хорошо, Кстати, давай, я давай. прошу заметить, поменяли вывеску, Ш цвет. Сейчас я тоже... То это соблюдение корпоративного цвета. это все сделаю, а, и приду, все сделаю а, Самой управляющей компанией давай. Windham. Uh -huh. То есть он был до этого в таких голубых тонах. Сейчас уже синий, более глубокий синий цвет. Аналогичный, как везде у компании Windham. Фил, кстати, да. сейчас рассказывал про вывеску. Да. А, не от меня вопрос, я -то точно видел уже предварительные договоры, да, все дела, да, общался да. с руководством да, да. по поводу Биндама, что с отельным оператором, не уйдет ли он. Слушайте, ну, на самом деле вопрос максимально популярен на сегодняшний день. Ага. Вот, ну, важнейший фактор нужно понимать одно, раз. Это все франчайзинг, это все франшиза. Любой отель, который сегодня функционирует, неважно под каким брендом... В России uh -huh. он везде работает по франшизе и является русскими компаниями. Этот отель не исключение. Да, конечно же, конечно же, мы никому не гарантируем, там 10% гарантию, что сам Windom бренд с России не уйдет, да? Uh -huh. Но сегодня все отели функционируют в России и только начинают свой оборот. Uh -huh. В случае отель уходит. Самое важное, самое фундаментальное в сегодняшний день, что концепция 5 звезд и категория, да, сегмент отеля, он никуда не уходит. Uh -huh. И любое топовое управление сегодня сюда мечтает зайти, учитывая, что это масштабный, масштабный крупный бизнес для ательера. Это самое важное понимать. Сегодня у нас Windom, мы с ними сотрудничаем. Ну, вот пример Хаят, да, отель есть. Хаят uh -huh. uh, шел с рынка, управленцы остались те же, назвали, поменяли название, называется Grand Кара. Поэтому в данный момент как есть, дальше поживем, увидим. Но мне самое главное, кажется, стоит сказать о том, что это, друзья мои, объект нового строительства. Все это верно. не объект Red это, это не какой-то бывший санаторий, где апартаменты распилены там по 20-19 квадратных метров. То есть здесь идет полное соблюдение международных стандартов качества, какие должны быть номера. То есть это площадью от 28 квадратных метров, это максимально просторные номера трехместного размещения, двуспальная кровать с возможностью разъединения, плюс доп. место для детей вот Максимальная площадь у нас 48 квадратных метров. Это уже категория Family Room. Это однокомнатные номера, имеют два торцевых окна, плюс еще балкон во всю ширину апартамента. В общем, есть где разгуляться. Кстати, Фил, Да. знаю, сегодня у вас открылся один номер вот на этой части с видом на предгорье, на бассейн. Сейчас мы с к этому видом, придем. Да. С, на, с видом на парковую зону, на бассейн. Он располагается точно, сейчас не скажу, где именно, да? Ну вот в этой части. Вот в этой ну части. вот шестой этаж, да, да, вот шестой, шестой этаж, вот 28,4 квадратных да. метра, 16,193. Друзья, Все верно. отличная цена, самые лучшие метров. видовые характеристики. Метров. Можно взять вид на море, вот сейчас я располагаюсь, кстати, на минус первом этаже. Вот я даже а я Немножко выше поднимемся, уже будет вид, травка, как видите, уже привезли. Пойдем-пойдем, уже не терпится. Да-да-да, будем озеленять. Давай, рассказывай. Я знаю, что вот за этим забором планируется что? Один из бассейнов. У нас их в целом будет три на территории. Два бассейна будут открытые, с морской водой, подогреваемые, круглогодичные. То есть вы будете тянуть дренаж с моря, и они будут с морской, подогреваемой водой? Предполагаю, что именно так это и будет. Нам как, нужно как, точно. Как морскую воду я не на что привезу, узнаю, что вода будет с морской водой. Это приходит с дренажом всегда. Ну Я узнаю, нескучный сад делает большой подогреваемый дренаж, да? бассейн с морской водой. Да, то есть они дренаж тянут сюда и Возможно, такая же технология, Слова. я не углублялся. Вот В этой части все это будет располагаться, вот здесь. Это будет большой бассейн, то есть в этой части будет бассейн, правильно? Да, да, один из бассейнов. Один также бассейн будет в спа-центре, где мы сегодня с тобой начинали наш диалог. Это вот пристройка. Там спа-центр, тысяча квадратных метров. Да, там будет еще один бассейн закрытый. Да. Отмечу ход работы. Сегодня во втором комплексе полностью уже он остеклен. И также пришли на этап уже отделки именно непресно-фасадной части. То есть, опять же, видите, красивый камень натуральный, известняк. Я предполагаю, что два месяца они закончат полностью фасад. И уже идут на внутренние часть работы. Ударные темпы. Я вот очень смотрю активно. вокруг строители, что в первом, что во втором корпусе. Такое ощущение, что тысячу сюда нагнали. <свят> ну, визуально <свят> так и выглядит на самом деле. Классы, очень классно. Показываете, так сказать, ориентирный уровень. уровень. Уровень класс. Здесь просто сумасшествие происходит. Я как будто бы в час пик попал <свят> в Москве в метро. Рассказывай, <свят> что а, здесь. Находимся мы на внутренней территории. Второго корпуса. корпуса, безусловно, здесь будет также все красиво, нарядно. Прогулочные зоны, зона для отдыха на входе фонтан. В этой части вот перевернем. Учитывая, что мы находимся на возвышенности, важно понимать, есть подпорные стены. Бассейн будет находиться в этой части на уровне пятого этажа с хорошим видом на море. Один из бассейнов. Он второй. И как будут подниматься туда люди? Как они будут отвиваться? Часть будет подниматься на лифте, будет зеркальный лифт установлен. И также будет лестница. Мы покажем все это на рендерах. То есть, в принципе, лезут. вот где идут эти строительные леса, это будут как бы две лифтовые шахты и ну, рядом пример. еще Пусть лестница. Пусть будет пример. И да? рядом будет лестница. Это как пример, да. Угу. вот. Сейчас предлагаю пройти внутрь комплекса. Да? А, стройка активная. Куда сложно попасть, какой номер, то мы покажем. То есть, на данном этапе. Супер, погнали. Друзья, изначально думал сразу подняться намного выше этажом, чтобы более такую да, выгодную картинку показать верхних этажей. Я прошу прощения у всех, кому я говорил, что будет преграждать первый корпус вид на море. Не знаю, насколько камера передает, но здесь хочется летать. Вид вот на... эта вся зелень, вот этот вид на море, вот это украшение этого вида в первый корпус Виндома, это потрясающе. Это первый жилой этаж, с которого начинаются номера с видом на море. Ну, камера, конечно, так не передаст Слушай, ну, приезжайте сюда Мы с вами обязательно зайдем На стройку, оденем вот также Каски, сопровождение отдела продаж И вы изнутри посмотрите э, Каждый из номеров Который вас интересует Все верно. Я очень впечатлен, я очень впечатлен Очень круто Минимальная стоимость, скажи номера такого. Сегодня минимальная стоимость второй этаж уже нету стоим, все продано там даже третий этаж от 17 миллионов, 17046 этаж выше. На этаж выше. 17046. 17046. Да. Площадь номера будет 28 28,4 4. квадратных да. метра, вот такие просторные номера. Сколько здесь высота потолков? Здесь а, 3 метра. 3 метра высота потолков. Здесь у нас ставится двухместная кровать. Здесь доп место, здесь санузел. Входная а. группа здесь, шкаф-купе слева, здесь у нас ТВ-панель, чайная пара, офисный столик, мини-бар. Ну, стандартная площадь в пятизюдочном отеле, то есть 28 метров. Ну, пока неспонятно, вид не совсем корректный, да, мы находимся в настройке, но все это, конечно же, будет... А у вас же готовы шоу-румы в первом корпусе. Да, готовы шоу-румы, ты об этом знаешь, ну, мы ждем отельера, пока приедет, примет, работы. Зайдем? Сейчас нет доступа к нему. Елки-палки. Да. Какой этаж фил? Друзья, мы находимся на шестом этаже. И посмотрим в эту сторону. Что мы видим? Красоту. Мы видим. Я лично для себя вижу энергию и желание просто покорять все вершины этого мира. Потому что здесь. Во-первых, я хочу, знаешь, что сказать. Да, в Кости совсем другой воздух. Я вот если брать, вот да, вот те, кто жалуется на наш климат, да, ну, по повышенной влажности. Хоста, она находится у подножия гор Краснополянских. И получается, здесь хости собраны все максимально вот предгоре, да, то есть каньоны. Все разломы, Тектонические разломы, это, это, это такая красота. <свят> И вот сюда тянет вот этот воздух из Красной Поляны по ущельям. И здесь он более сухой, вот может быть в сравнении с Крымом, я бы даже сказал. Вот как в Крыму. И вот эта вся зелень, она дополняет вот эти вот ароматные. Маты и, Сегодня конечно, мар. близость к морю, мар, солнце да. и наше замечательное да. настроение. Надеюсь, вы максимально им пропитались. Вот такой вид имеет номера на шестом этаже с видом на море. Это уже, получается, у нас 11 этаж первого корпуса. Не 11, чуть ниже, наверное, 9. Ну, 9, ладно. Да. А. В общем, вот такие вот виды. Далее идем, показываем еще два вида. Один на предгоре. В, вот. в ту сторону, От, получается, отмечу, туда. Отмечу. Могу отметить И один, а, один, ага, один, один, один факт? Ну, дополнит тебя по поводу воздуха, да, по поводу ага. целого локации а, вот Для меня лично большой факт, почему в свое время самые топовые санатории ведомственные строились именно в хосте. Вот, например, мы с Видлей. Это РЖД-санаторий. Он находится сегодня под управлением компании Азиму. Сегодня в тысяч рублей. 8. Угу. Старый санаторий. И с той стороны у нас, э, буквально 200 метров от нас, санаторий топовой Газпрома, Газпрома, Именно находится в Хосте. То есть, сегодня все топовые санатории, ведомости находятся именно в Хостинском районе и именно в Хосте. Я полагаю, что не просто так они здесь возводились, не просто так. То есть, есть, то есть своя какая-то уникальность, эта локация. Угу. Вот. Такой фактор. Класс. Пойдем дальше? Пойдем дальше, да, Пойдем. погнали. А, друзья, и кто приобрел номера с видом во внутренний двор, вот такой у вас будет вид из балкона вашего апартамента. Все верно, да. Обилие зелени, учитывая, что сегодня на смарт летом это еще, еще больше расцветает, и будет вид на бассейн. Вот в этой части, вот в этой части полностью вот так вот будет располагаться наш второй бассейн. То здесь вот эта расчищенная территория, это все будет занимать территория бассейна. Вокруг него будут зоны отдыха с лежаками, с зонтиками. Соверно. Опять же, поднимаются люди туда и отдыхают. Да, соверно. Ну и опять же, я на самом деле переживал за этот вид, но я смотрю, что здесь максимальная зелень. класс. А бассейном, когда дополнится эта картинка, будет вообще шикарно. Будет круто, да. Класс, Фил. Спасибо тебе большое за эту экскурсию. Была максимально продуктивно. Я надеюсь, что наши инвесторы также э -э довольны. Довольны, потому что то, что мы здесь увидели, впечатлило. Меня точно и... впечатлило. Честно, первый я Первый раз, что ли? Я здесь нахожусь. Ну, я здесь и первый раз, но ну, учитывая погоду, да, совокупность всех факторов, э, все очень круто. Большое количество ребят работают. Смотрите, активно просто воду кладут. Да, работают. Камень. В вестнях просто вон. Максимально. Максимально все оперативно, Красавцы. классно, красота. Красавцы, да. Вот, друзья, поэтому те, кто вошел в этот проект, мы вас искренне поздравляем. Да. А те, кто только думает, скорее пишите. Я вам уже говорил, что освободились некоторые номера по очень доступным, классным, ликвидным ценам. Это ваша возможность. С вами компания Сочи ЮДВ. Обращайтесь. Всего доброго, друзья.